Для начала хотел бы рассказать про нашу группу ВКонтакте, в которой разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера, небольшой мини-конкурс, а также конкурс танковик, а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! Это группа Воддовастрима стримы, ведущий Дмитрий. Сегодня я расскажу вам о конкурсе, который состоится у нас на Новый год, а точнее 31 декабря. Мы разыграем 20 тысяч золота. Если быть точнее, то мы разыграем за первое место 10 тысяч, 5 тысяч и 20 призов по 250 золота, чтобы у нас к новому году было много счастливчиков. Также хочу сказать, что призы можно заворачивать деньгами, потому что за свой счет все призы и мне не принципиально. Золотом, танчиком, либо деньгами. Ну естественно рублями, другой валюты я не приемлю. По крайней мере вороки много. Так, ну давайте расскажу про условия. Условия очень простые. Это подписаться на нашу группу ВКонтакте, сделать репост данной записи, подписаться на наш YouTube-канал. Хороший канал, мне нравится. Вот. И оставить под видео с этим розыгрышем, который вы сейчас смотрите, свой игровой ник. Чуть не забыл. Обязательно игровой ник надо написать под видео на YouTube-канале, а не ВКонтакте. Ну а если кто-то не верит в реальность данных конкурсов, в этом посте есть запись в отзывах на наши конкурсы, а также итоги последнего конкурса. В общем, всем с наступающим, хоть на момент записи видео осталось полтора месяца, но все-таки скажу всем с наступающим Новым Годом. Пока-пока.